Стой? Смотрите, что ну да бывает. Внимание все действия, выполненные в данном ролике, настоятельно не рекомендуется к повторению Так. Вот этот состав должен тормливаться. лежать только вот я тебе говорю были бы там хотя бы бортики еще по бокам было бы лучше а тут только на, эти самые, на торцах -то, да? да нет я же тебе говорю если были бы по бокам эти стеночки тогда, тогда бы отлично но их нет я не знаю что надо сделать так чтобы ну просто лечь и, и не спалиться да. побежали ну да, что еще? Вон тебе картоночка даже. Ух ты! и не палимся. Ты короче следишь, да? Когда надо бежать, ты не скажешь. Ну просто я же это твоя пешка сейчас. Когда бежать, по-моему, ты сам поймешь, если он тормозит вообще. Обязательно. Чисточка сжатая В смысле? <смех> <смех> Блин, <смех> охрененно Давно красный в другую сторону ну-ка ща не подожди посмотри с левой стороны никто не идет к тебе чё типа постоял и поехал Давай. ну прикольно Это я ебу, мы еле едем. Блядь, там на машине... Ты видишь? Что? Видишь? Да нет, это не мусора, по-моему. Опять встали. Бля, и что прыгаем сюда? Ну а куда еще-то? Короче, следи теперь с этой стороны. Ой, а я с этой. Опа. Да, здесь много. Да, прямо, Да, да. Вот, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я не знаю, блядь, нас спалили уже со всех сторон. Я знаю. А это был... это... чувак, собирайся, мы приехали. Я Конечно. Что, ну да. Ну если что, опять залезем. Просто я не хочу на крупной станции политься. Давай сделаем вид, типа мы ушли. Так, вот это мне еще больше не нравится. Опа! Все, пошли отсюда. Так, опять. Стой, стой, стой, стой, путеец. Ну, правда им плохо вообще, но.. Бля, побежали. что, нет? Побежали, побежали. Давай, беги, я <смех> Да, давай, давай, давай. Да. Где? Вот Ёбана. Мы случайно Что? Смотрите, что ну да, бывает Кто? или кто? А? это кто? Охрана или кто? кто? На них ничего не написано Это что они сюда идут мне это очково Один сюда идёт. Ну и чё? Лол, я слезаю М -м -м. Ну пока он не, не стартанет, Опа Храна Канадчикова Храна Канадчикова Свяжитесь с дежурным по танцам. Бля, там рыжий идет. Ну и чё, рыжий пох А она кому орала? Похоже, про нас, что ли? Не-не-не. А про нас? Говорили? Сотрудники полиции, пройдите. Ну, или там, сотрудники охраны. Как слышал, сотрудники валим? Да? А куда валим, тут валить-то? Да. Охрана Канадчикова, свяжитесь дежурной по Охрана валим, Канадчикова. Валим туда наверх и вон к... Можисту. Так, мне это не нравится. Но мы тут забаррикадированы. Тут мы не пройдем, нам надо к дороге нет, там мы пойдем. пойдем. Охрана канатчика. Так, бля. А он бежит сюда. Да, он бежит! Сука, по Бежит! наш состав да, уже О, давай. Да, он, что, да. Мы сделали это Все, пошли Ой. Здесь, в принципе можно залезть, но у меня уже нет сил. А мы уже не успеем? Нет, ну, мы успели бы, если бы побежали, но у меня сил нет. Во-первых, во вторых нас сейчас опять спалят. Да похуй, мы -то уже тут. Мы -то уже не на ЖД.